Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Телец на май месяц. И вначале я хочу поблагодарить Елену за донаты, за помощь и поддержку канала. Огромное вам спасибо, Елена! И давайте посмотрим, дорогие Тельцы, что вас ждет, какие задачи перед вами стоят, какие события будут помогать вам эти задачи решать, что у вас, так это задачи события, энергии, настроения, работа, отношения и возьмем одну карту из колоды трансерфинг реальности колода, которая учит нас, как менять реальность, меняя свое мировоззрение. Итак, задача для тельцов на май месяц. Кстати, дорогие тельцы, всех, у кого начинаются дни рождения, я вас от всей души поздравляю, желаю вам успеха, процветания, удачи, богатства чтобы ваша жизнь в этом месяце заложилась на будущее, да, и стала таким успехи, я имею в виду этого месяца, стали таким фундаментом для будущего. И что мы видим в задачах? Да? В задачах у нас четверка чаш, карта, которая говорит о том, что вы слишком зациклены на себе, да? у вас может быть внутренний какой-то кризис, но вы должны из него выйти, потому что это карта задач. Карта говорит, тебе в этом месяце будут даваться хорошие предложения. К тебе будут приходить новые возможности. И твоя задача свое внимание переместить с себя на вот эти новые возможности. В смысле поднять голову, открыть глаза и посмотреть вокруг, где и что можно взять. Как можно улучшить свою жизнь. Давайте посмотрим, с помощью каких событий да, вам будут... вот Пытаться открыть глаза, направить на вот это новое. Ну вот смотрите, новое действительно идет, и э, реально, да, можете изменить свою жизнь в этом месяце, заложить фундамент. И материальный, и для души это шутка, такая карта урана, да, нового водолейского всего. И главное, что вы это сделать можете именно рассчитав все, да, просчитав не просто э, так, что захотелось, я пошел куда-то, да, все бросил, а именно просчитав. Итак, давайте по порядку. Дамы мечей. Дамы мечей это, во-первых, конечно, это стихия воздуха, это мысли наши, это расчеты, это планы, поэтому если вы в начале месяца построите себе какие-то планы, да, прям распишите их, то и будете усердно над этим работать, то к концу месяца придут какие-то перемены, даже может быть для кого-то неожиданно, которые откроют, как бы, да, вот дверь во что-то новое. И видите, как у нас идет, что вот здесь у нас облака, синие, все, да, здесь у нас любимая работа. И ежедневный ежедневный труд, усилия, да, и они приносят результат. Приходит такая светлая карта яркого такого солнца, настроения, энергии. Желаю вам, чтобы у вас на день рождения, да, на ваша была вот такая энергия пришла. И тогда вы действительно заложите вот это новое, заложите прекрасное какое-то будущее для себя. Дама мечей, она кроме того, что несет вот эти планы, расчеты, да, очень сильно работает голова. Эта карта еще и такой справедливости, да, когда мы должны получить справедливое что-то за свои труды, за свои усилия. И карта говорит, ну, небесно-канцелярия, она смотрит на то, что тельцы постоянно работают, пашут, терпят, и теперь пришло время вот для того, чтобы разложить вот эти все ваши дела по полочкам, да, и дать вам за это награду здесь все будет по справедливости. И карта говорит, вы сами должны в этом месяце быть справедливым человеком. Да? Если кто-то вам помогает, если кто-то вас поддержит, вы тоже должны обратить на этих людей внимание и помочь, постараться поддержать, если они нуждаются в какой-то поддержке. По этой карте, как совет, что можно получить консультации какого-то человека, какого-то специалиста, который разбирается, может быть, в юридических вопросах. Да? Это может быть человек, который работает на государство, в форме человек. Это могут быть юристы, адвокаты, такого плана люди, да, которые работают с информацией, которые работают с документами. И здесь, возможно, очень важно будет посмотреть, да, все ли у вас документы в порядке дома на работе, да, возможно, что-то надо будет переоформлять, заполнять, работать с госорганами, да, куда-то подавать какие-то документы, получать какие-то документы в ответ или какие-то выплаты. Это часто бывает работа с налоговыми, да, организациями, когда мы подаем сдаем декларации, получаем какие-то вычеты, да, или какие-то документы, или нам пришел документ, что мы не заплатили где-то налоги, и приходит, что нужно в срок, в такой-то срочно оплатить. И нам надо все это, конечно, сделать. Здесь нужно подчиняться закону. Поэтому проверьте заранее с первых чисел месяца все свои налоговые обязательства. Проверьте все свои документы, если вы купили дом недавно или вы ремонтировали. Все ли вы сделали для того, чтобы это все было правильно оформлено. Можете ли вы с этого получить какие-то вычеты или какие-то льготы от государства. Также эта работа, эта карта может говорить о встрече или общении с какой-то женщиной, да, это может быть женщина одинокая или, или, как я говорила, о форме, да, выполняющей какие-то государственные обязанности, в чем-то этот человек может вам помочь, подсказать, проконсультировать. Также эта карта может говорить о заключении договоров. Возможно, вы, если вы устраиваетесь на работу, да, вы можете заключить какой-то договор. Или на работе уже вы да, будете какие-то сделки заключать, или работодатель вам предложит перезаключить какие-то, изменить какие-то условия, может быть, договора. Вторая карта это наша любимая работа. Это для кого-то, может быть, не то чтобы она любимая, но. Ежедневная работа, которая приносит нам денежки, в которую мы каждый день вкладываемся и каждый день, каждый день, каждый день. Но зато мы как бы получаем отсюда финансовое обеспечение, финансовые средства. Для работы эта карта хороша. Она говорит, если ты прилагаешь усилия, и карта советует, что работай, не бросай, может быть, ты устал, у тебя кризис, да, но ты не бросай, этой работы, прояви дальше свое, проявляй дальше свое терпение, усилия предпринимай, и это обязательно даст результаты. Также карта говорит о том, что становись еще более таким грамотным мастером, да, не бойся учиться, принимать какие-то новые знания, да, их в работе использовать, обязательно нужно быть в этом месяце внимательным к мелочам, и вот это вот усердие, работоспособность, внимательность к мелочам, они обязательно приведут к успеху, ну и здесь еще, конечно, важно соблюдать режим Работа и отдыха. Да, когда мы поработали, мы должны, конечно, вовремя отдохнуть. Карта «Шут». Карта новых, открытие новых каких-то дверей, карта неожиданных событий, неожиданных перемен. И это такие ситуации, когда мы что-то должны начать как бы с чистой, с чистой страницы, да, с нуля. Когда для кого-то это может быть смена работы, для кого-то смена направления в работе, для кого-то это может быть жизненный новый какой-то путь, вы начнете, может быть, изучать что-то новое. Узнавать Кто-то отправится в путешествие И вот это путешествие Какая-то поездка может дать какие-то новые взгляды На жизнь и переменить Наши отношения к миру, к людям Карта говорит о том, что Детские вопросы будут стоять в этом месяце Тоже важные да, Праздники какие-то могут быть которые принесут много приятных эмоций. И карта будь, говорит, будь открыт миру, доверяй миру, да, то, что происходит, это должно происходить. Если ты не боишься вот этого нового, то ты обязательно попадешь на эту волну успеха, на волну удачи, и тебя вот как понесет. Итак, дорогие друзья, да, по событиям мы смотрим договора, документы госорганизации, налоговые, работа – важное место, да, зарабатывание финансов и а, открытие путей к новому, детские вопросы тоже важны. А, карта работы. Карта работы говорит, что вот здесь как раз нужно оценить ситуацию. Да? Будет такой момент, когда надо будет посмотреть, а что впереди, какие горизонты у нас там есть, какие перспективы есть в работе. И карта советует скорректировать немного плана, да? посмотреть, на что я могу опираться, и на свой прошлый опыт. Или, может быть, мне что-то новое изучить, узнать, чтобы использовать в работе и добиться больших еще результатов. К успеху приведут предприимчивость, инициативность, практичность, надежность, да, когда вы работодатель в вас уверен. Карта говорит также о том, что ждет рост и развитие, но здесь важно видите, на что опираетесь вы. Да. Если раньше вы опирались, может быть, на свой опыт, то здесь действительно надо посмотреть, какие новые тенденции есть в вашей работе. Если вы ищете работу, то Здесь, смотрите, может быть тоже сменить направление поисков. Потому что здесь нужно что-то скорректировать. Может даже в резюме да, что-то изменить, чтобы вас стали замечать. Или надо направление вы искали в одной сфере, да, а надо посмотреть в другой сфере. И неожиданно может вот что-то так получиться удачно. Давайте посмотрим теперь по отношениям. Карта звезда. Карта прекрасного душевного такого состояния, когда к нам приходят какие-то новости радостные, когда мы видим какие-то перспективы в своей жизни, вот как в работе мы их ищем, так и у нас… Видите, в семье в отношениях они ярче светят. Здесь, если мы еще думаем и оцениваем, и, может быть, пока не понимаем, да, куда двигаться и как, то вот в отношениях в семье вот здесь ясность, здесь новости, здесь понятная какая-то ситуация, здесь что-то проясняется. Могут быть какие-то новые знакомства, новые друзья, новое какое-то общение, новые какие-то идеи, вот эти движения, они принесут прямо в жизнь радость, да, вот ощущение как будто мы ожили не, не просто день сурка, что я вот в работе, в работе, в работе, а какие-то, может, кто-то из вас пойдет в отпуск, да, кстати, забыла сказать по шуту, и это будет очень здорово, потому что по карте звезда здесь у нас идет такое настроение прямо и праздничное, и мы думаем о будущем, да, и перспективы такие видим, строим, и мы узнаем какую-то информацию, которая действительно нам поможет в будущем, выстроить так свою жизнь, что мы будем ею довольны. Сейчас мы пока новости об этом получаем, пока информация идет, но это уже нас радует. И здесь вот по этой карте важно верить, да, вот вера сила, вера здесь очень сильна. Когда мы верим в то, что все в будущем будет хорошо, тогда действительно это начинает происходить, потому что мы вот эту линию вероятности, где хорошо, если мы туда направляем энергию, представляем это, мы ее как бы активируем, мы ее приближаем, мы ее реализуем в своей жизни. Ну вот, ждите, может быть, гостей, новостей, каких-то друзей новых, да, которые привнесут что-то новое в вашу жизнь. И здесь еще есть такое высказывание, что ты многое, может быть, пережил или пережила, да, прошел а, трудности, да, каких-то сложных моментов в своей жизни. Но а, ты сейчас, ты здесь, наслаждайся жизнью, да, карта советует. А, получай а, от этого мира радость, замечай эту красоту мира. Это все для тебя. И карта говорит, ты просил о помощи, ты ее получил. Ты получил какой-то новый шанс в своей жизни, а теперь твоя очередь, как ты его используешь. Поэтому, дорогие тельцы, очень шикарные карты, да? шанс вы получите изменить свою жизнь, а новые возможности вы получите. И давайте посмотрим карту трансерфинга реальности, которая говорит о том, как изменить реальность, если она меня чем-то не устраивает. Вам выпадает старший аркан 15, моя цель это я. И карта говорит о том, что когда вы занимаетесь собой, уделяете себе время, вы обретаете новый смысл жизни. И когда вы вот время себе уделяете, это притягивает к вам удачи и благополучие, потому что вы направляете энергию на себя. А там, где наша энергия, там и идет развитие. Карта говорит, что вы достойны всего самого лучшего. Что делать, как себя развивать, как себе уделить внимание? Фитнес-клуб. Иностранный язык, смена своего имиджа, мир как зеркало, говорит карта, полюбите себя и мир ответит вам тем же. Заботьтесь о себе, балуйте себя, уделяйте себе внимание, посылайте себе любовь. Карта напрямую говорит о том, что, дорогие тельце, пришло время обратить внимание на саму себя, да, на самого себя, побаловать себя чем-то, подумать, а что мне нравится, что мне приносит удовольствие, энергию, радость. И как только вы начнете направлять энергию на себя, у вас уйдут все сложные обстоятельства, уйдет вот этот кризис да, из души и начнут обстоятельства меняться в лучшую сторону, придут хорошие новости. Придет какая-то важная информация, которая вам подарит надежду да, на хорошее, благополучное будущее. И станет проясняться, да, куда двигаться нам, какой путь выбрать, на что опираться. Итак, дорогие тельцы, еще раз поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам удачи, успеха, богатства. До новых встреч, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и делиться с друзьями. До свидания.